Привет, друзья! Накануне Дня Всех Влюбленных пришло время подвести итоги голосования по номинации лучший эпизод сериала Friendship из Мэджик про любовь. Теме гетеросексуальных отношений посвящено не так уж и много эпизодов. Все они выставлены на голосование еще в декабре прошлого года. Итак, топ-6 эпизодов сериала Friendship is Magic про любовь. Шестое место. Десятый эпизод восьмого сезона. Биг Мак хотел сделать своей подружке Шугар Шугарбель сюрприз на день сердец и копыт, отправив ей по почте пирог с Валентинкой. Но случайно подслушав разговор с миссис Кейк, ему показалось, что она собирается его бросить. Тем временем, первый символ имени получателя на посылке оказался размазан и пирог доставили Свитибель. Она опросила всех же ребят в Понивилле, пытаясь понять, кто именно отправил ей пирог с Валентинкой. Пайк предложил бик маку спрятаться чтобы шугарбель не смогла его найти и поняла как без него скучает. И тут Биг Маку пришла в голову гениальная мысль она не сможет его бросить если он сделает это первым. Но в какой-то момент Биг Мак все-таки сделал то что должен был сделать поговорил Шугарбель и выяснил, что у нее и в мыслях не было его бросать На пятом месте 17й эпизод второго сезона. Понивель празднует День Сердец и Копыт. Меткоискатели, узнав, что у их любимой учительницы Черили нет бойфренда, обыскали весь Понивель в поисках подходящего для нее. Из музыкального номера «Идеальный жеребец» выясняется, что единственный подходящий для Черили жеребец — это Биг -Мак. Но как сделать так, чтобы Черили и Большой Маки влюбились друг в друга? Для этого меткоискатели приготовили какое-то зелье по рецепту из книги. Напоев этим зельем Черили и Биг Мака, меткоискатели увидели, что они стали какими-то невменяемыми, буквально не могли оторвать глаз друг от друга. Как оказалось, это было не любовное снадобье, а любовная отрава. Чтобы ее действие прекратилось, нужно прервать их зрительный контакт ровно на один час. Что только не придумали меткоискатели, чтобы Викмак и Черри не смогли осмотреть друг дружки в глаза. Такая милая комедия, которую броняша с удовольствием смотрит каждый год в день святого Валентина. Четвертое место. 23 третий эпизод девятого сезона. Снова меткоискатели занялись любовью. Большой Маки и Шугарбель одновременно решили сделать друг другу предложение. Меткоискатели принимали в этом непосредственно участие. Их задачей было доставить пирог с приглашением в Шугар Пип Конор, где Шугар Белл планировала сделать ему предложение. Но Бик Мак уже ушел из дома, делать свое предложение Шугар Белл. Бик Макинтошу помогал Дискорд, а Шугар помогала Миссис Кейк. Спайк при этом помогал им обоим. Вместе они устроили пожалуй самый веселый хаос за всю историю сериала. Третье место. Восьмой эпизод седьмого сезона. Меткоискатели заподозрили, что Бикмаку слишком часто доставляет яблоки в бывшую деревню Равенства имени Старлад Глимер. Тихоря пробравшись к нему в повозку, они выяснили, что в этой самой деревушке живет та самая Шугар Бель, в которую Биг Мак влюбился. Однако у него нашелся конкурент, весь такой сексуальный и пафосный Фезербэнкс. Кажется, Шугарбель относится положительно к ним обоим. Меткоискатели решили поспособствовать тому, чтобы Шугар Бель выбрала именно Биг Макинтоши, а не Фезер Никаких любовных зелий, только здоровые отношения. К сожалению, Большой Маки оказался настолько неуверенной в себе, что провалил все известные меткоискателям способы заполучить сердце девушки. Но в конце концов, Биг Мак справился сам, а меткоискатели решили остаться в деревушке, чтобы помочь Хезер Бэнксу в отношениях с другими девочками. На втором месте два эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. Двенадцатый эпизод седьмого сезона. Дискорд, после очередного чаепития с Флаттершай, решил, что теперь его очередь организовывать чаепитие, и внезапно осознал, насколько это сложно. Флаттершай всегда так старается для Дискорда в подготовке к чаепитию, а значит и Дискорд должен стараться сделать все так, как любит Флаттершай. Но купил всяких милых штучек и наделил их своей магией забавы, ради. Но достаточно просто сравнить дом Дискорда с домом Флаттершай, чтобы понять, что тут ей точно не понравится. Ведь здесь творится такой хаос, к которому нервный и ранимый Флаттершай не привыкла. Нельзя шокировать свою вайфу таким беспорядком. Поэтому Дискорд и начал все переделывать. Да весь этот хаос, все должно стать обычным. Да, Флаттершай была шокирована. Но не хаосом в доме Дискорда, а наоборот, его отсутствием. Все такое простое, обычное. Совсем не то, что ожидала Флаттершай, придя к Дискорду в гости. Флаттершай была очень напугана, ведь каждая нормальная Дискорда, Действия Дискорда приводит к его постепенному исчезновению. Платтершай все уговорила Дискорда перестать изображать обычное существо, вместо этого вести себя естественно для себя, то есть творить хаос. Но было слишком поздно, Дискорд уже даже пальцами щелкнуть не может. Латершай пришлось самой вносить хаос. Она делала это так весело и непринужденно, что Дискорда уже стало лучше. Он вернулся в свое нормальное состояние и вернул все как было. Финал второго сезона. Шанен Кармар женится на принцессе Каденс. Вся главная шестерка пришла помогать в подготовке к свадебной церемонии. Шайнинг не смог прийти за девочками в поневель лично, потому что он должен держать барьер от неких захватчиков. Первая часть была похожа на типичную мелодраму. Твайлет заметила, что поведение принцессы Каденс очень подозрительное. Она не отреагировала на знакомый с детства условный сигнал приветствия, выбросила угощение, даже не попробовав его. Наложила какое-то явно нехорошее заклинание на Шайнинга. Окружающие восприняли возмущение Твайлет как ревность к брату, а все эти закидоны невесты специально на нервозность, связанную с подготовкой к свадьбе. А вторая часть внезапно обернулась с экшеном, ведь Твайлет была права, Шанинг женится вовсе не на принцессе Каденс, а на злодейке Кризалис. Твайлет нашла настоящую принцессу Каденс. Кризалис заточил ее в том же подземелье, что и Твайлет. Она вся была такая побитая, и усталая, но все-таки смогла пройти аутентификацию условным приветствием. Когда Каденс и Твайлет выбрались наружу и раскрыли прикрытие Кризалис, армию Подданных уже успела пробить защитные барьеры и проникнуть в контерлот. Конец, конечно, в какой-то степени банальный и предсказуемый, зная в специфику МЛП легко догадаться, что любовь спасет мир. Но это не так важно, ведь и мелодрама в первой части, и экшен во второй все было в лучшем виде. Конец, как и полагается, любой свадьбе счастливой и радостной. Первое место. Тринадцатый эпизод седьмого сезона. Разумеется, буквально каждый второй проголосовавший выбрал именно его. Applejack, Apple Bloom и Big Мак слушают историю любви своих родителей, разные части которой рассказали разные жители по Оказалось, что Миссис Кейк дружила с их мамой, берн Оук дружил с их отцом, а мадам Мэр вела церемонию их свадьбы. Их любовь было сложно назвать счастливой, ведь теплые были враждующими кланами, прямо как Монтеки и Капулетти в известной повести Ромео. И когда Пэры решили переехать в Ванкувер, Пэр Баттер, которую Брайт Макен назвал Лютиком, решила сыграть свадьбу, чтобы не расставаться со своим любимым. К сожалению, их жизни трагически оборвались, но каким образом это произошло, история умалчивает. Одни считают, что их убили по причине межклановой вражды, а другие придерживаются мнения, что Пэр Баттер умерла, когда рожала Apple Глум, и Брайт Мак не смог этого пережить. Также ходят слухи, что сценаристы сериала как-то сообщили в Твиттере, что Брайт Мака и П.Р. Баттер сгрызли древесные волки. В памяти себе они оставили пару деревьев, посадкой которых и закрепили свой брак. Яблоня и груша сплелись вместе, как бы обнимаясь. Поздравляю всех броняш с днем Середец и Копыт. Всех остальных с днем Святого Валентина. А теперь пора голосовать за лучшие эпизоды про не настоящих персонажей главной шестерки. Ссылка на голосование находится в описании под этим видео. Там же находятся ссылки на онлайн просмотр эпизодов из данного топа. Не забудь оценить это видео и подпишись уже на канал, если ты все еще смотришь без подписки. Впереди много интересного. Также прошу комментировать видео, это помогает в его продвижении через рекомендации. До связи!